Нормально, сразу в менеджере пойдешь. не мое, я не знаю, Ну что ты в одном башмаке, конечно, такой менеджер. я не знаю. Я должен выйти, чтобы еще темную кепочку Я ее сейчас еще. Волосы, волосы понимаю. Темную кепку, именно кепон. Я Шляпу? ну конечно коричневым так по нужно черную шляпу да можно короче даже яркую яркую больше типа давай, давай пробьем работать. скидку а <связываем> давай ты ну типа кто, <связываем> а, что шлям <связываем> что надо, не на шляпы тебе точно менеджер уже давай давай, давай давай только вот так, да? а не коммунистическая вот только Руслану а я не видел да конечно теперь скажем я то ну видел, да? Конечно. давай кстати, не флог. Да. Когда... Очень даже ничего. По-моему, пуговицы последние не застегивают. Да, да. вообще, вообще растягни им, чтобы... Ну, типа, так... Давай, так. Что ты как блядь, зажал? Блядь. Открой. Что ты зажал сюда? Да, раскрой. Давай, Открой. Раскрой свои чакры. Давай, блядь. покажи, покажи зверям. Даже здесь только хозяин. Блин. Давай, ты менеджер, блядь. На смене, блядь. Ребята, меня не беспокойтесь. Я так далее нормально, я даже не посмотрел. Так, Так, Руслан. менеджер, разве что очень несовершеннолетний ты за старшего. Евгений, как тебя, по батюшке? Сергей. Евгений Сергеевич. Игоревич. Игоревич. Игоревич. Игоревич. Игоревич. Игоревич. Игоревич. Да. Евгений Игорович. Не русский, понял? Евгений Игорович. Я так и думал, что он из этих. Прям на кашлица лезешь жопы жопу и пробьешься. Можно мне вот это, вот это и вот это. Дима Билан, блять, отдыхает. Короче, я вот так вот не неудобно будет, неудобно, ребята, неудобно. У тебя джинсы немного не длинные, попробуй их подвернуть. Да и до колен закатать. Ну есть что тебе подровнять, да там? Не, я не буду, ребята. Сто, сто, 200 рублей я не режу, Это жар, доска. Это Да, это стрейдж это, это не то. Они тянут. Они тянут. Вот, вот эти не тянутся и эти широкие. Вот Они пелый. А а а уже а Все, да. короче, мы наги. Да, давай перевращайся пере, да. уже в лохожение.